Привет, друзья! Сегодня мы находимся на первом нашем комплексе из серии 9 планет. И сегодня я расскажу о комплексе, проведем обзор и расскажу обо всех технологических фишках строительства, которые мы применили здесь. Итак, мы находимся в подъезде первого дома, который, кстати, построен полностью на дождевой воде. Отделка соответствуют бизнес-классу. Как вы видите, стены отделаны фактурной штукатуркой. Часть стен отделана декоративным природным камнем. Перила выполнены из дерева. Есть декоративные элементы, выполнены в виде сот, которые частично покрыты стабилизированным мхом. Для большей освещенности установлены панорамные окна. Также в доме установлены такие системы, как система пожаротушения, видеонаблюдения и система «Умный дом». И все это выполнено для безопасной, комфортной жизни наших жильцов. Цвета наружной отделки мы подбирали для того, чтобы добиться экологичного стиля. То есть это белый, зеленый, э, фактура дерева. Плитка вот у нас выполнена под фактуру дерева. Балконы у нас выполнены в двух стилях. Это закаленное стекло небесно-голубого цвета. И второй стиль – это деревянные рейки которые также подчеркивают эко-стиль. Кронштейны под кондиционер у нас выведены в одну линию для эстетичности. И трубы под слив вшиты прямо в фасад. Эффект травы мы добились путем нанесения штукатурки крает. Нижний слой мы сделали темно-зеленым, верхний слой мы сделали светло-зеленым. Мы находимся уже в подъезде следующих домов. Как вы помните, мы стараемся в каждый наш объект, каждый наш дом внедрить что-то новое, уникальное. Как видите, здесь ремонт еще не закончен, но мы уже установили металлические лестницы, на которые дальше будут устанавливаться стеклянные ступени и стеклянный поп. А также в этом доме мы установили стеклянный потолок для большей освещенности и систему кондиционирования в подъезде. Итак, Elysium Earth. Название говорит само за себя. Жилой комплекс, выполненный в стилистике планеты Земля комплекс состоит из домов и таунхаусов с внутренней огороженной охраняемой территорией с бассейнами взрослым и детским собственным парком парковками для жителей ведущих активный образ жизни мы предусмотрели спортивную площадку для наших маленьких жителей мы предусмотрели детскую площадку также для владельцев электромобилей предусмотрены электрозаправочные станции. На комплексе также смонтированы наши динамические фотоэлектрические системы подсолнух нашей разработки. Мы предусмотрели все для того, чтобы жители могли полноценно комфортно себя чувствовать, не выходя за пределы комплекса. Друзья, это был обзор нашего первого комплекса «Элизиум-Эрф. Планета-Земля. Хлобель цивилизации». О дальнейшее развитие нашей концепции, наших технологий, нашего строительства смотрите в следующих выпусках. И что бы вы еще хотели узнать, пишите в комментариях. Увидимся!